Так, всем добрый день еще раз. Начинаем нашу традиционную встречу. С вами же еще здоровался, еще раз поздоровался. Вот. Сегодня 26 сентября. Заканчивается сентябрь месяц. последние пять дней сентября месяца. Уже сентябрь заканчивается. И поэтому помните о том, что у нас осталось... 5 дней сентября, и начнется уже новый отчетный период, поэтому сейчас самое время посмотреть, что там у вас происходит. Вот, Но сегодня одно из тем, которые я хотела бы с вами обсудить, но ну, сначала послушать, конечно же, все ваши вопросы, может быть, актуальные какие-то у вас есть. Я сегодня начинаю цикл наших встреч касательно условий нашего бизнеса, маркетинг-плана. Я просто столкнулась с тем, что все равно нет какого-то такого полного понимания в этом вопросе, поэтому решила, что стоит еще раз эту тему поднять и об этом поговорить, посмотреть, послушать ваши вопросы, ответить на них для того, чтобы картинка была, была объемной. У меня, знаете, разговаривая с консультантами, складывается впечатление, что маркетинг-план у нас на сегодняшний день ну, достаточно хорошо знают три человека. Это Константин Павлович. Я и Вадим Ефимов, то есть люди, которые, собственно говоря, его создавали. Все вот. остальные плавают в этом вопросе, поэтому решила эту тему еще раз понять. И на мой взгляд, это важно, важно в этом разбираться, важно понимать, хотя бы даже для себя, и тем более, если вы приглашаете людей для того, чтобы им можно было... Рассказать, ответить на вопросы. Да, вы можете дать мое видео да, с объяснением маркетинг-плана, можно так поступить, но в любом случае человек начнет вам задавать вопросы. И вам нужно быть компетентными, чтобы на эти вопросы отвечать. Поэтому как-то избежать этого не удастся. То есть если вы действительно хотите развивать свой профессионализм, то есть в этой теме нужно досконально разбираться. И поэтому начинаю с самого начала, начинаю с момента регистрации, начинаем разговор со стартовых пакетов, вариантов регистрации, при том, что с момента нашей последней встречи и наших видео на эту тему прошло два года, есть кое-какие изменения в этом вопросе, вот, поэтому хотелось еще раз проговорить все это, Особенно те изменения, которые произошли, чтобы у вас еще раз все это отложилось. Вот. Но начать хочу с вопросов. Есть ли какие-то важные срочные вопросы, которые у вас сидят в голове и не дадут вам спокойно работать сегодня с нашей темой, если мы на эти вопросы не ответим? Вопросы какие? По маркетингу или вообще? Вообще. Вообще. Поставка интересует Гульнас, когда будет поставка и что в ней придет. Значит, поставка ориентировочно будет во второй половине октября. Что угу. в ней придет, на этот вопрос пока никто ответить не может полно, потому что, то есть, информация о составе поступления появляется в тот момент, когда вот машина загружена, вышла, и угу. вот тогда можно уже то говорить о том, что пришло, потому что ситуация меняется каждый день, что-то приходит, что-то там заканчивается, то есть на центральном складе ситуация точно такая же, то есть там идет постоянное движение. Поэтому а, когда, у меня не... ага. да. Недавно спросили, это будет ли тестеры для крема для ног. Хороший вопрос, хороший вопрос, Дим. Сейчас не смогу тебе его ответить на этот вопрос, но уточню, ага. уточню. Угу, хорошо. Принят один. Угу. Все? Да. Все, угу, отлично. У остальных есть какие-то вопросы? Ну, в принципе, если меня слышно, по, по тестерам на нишевые ароматы. Ну, то есть на новые, на новые ароматы. Будут они у нас вообще официальные? И будут ли они присутствовать в новых шкатулках? Значит, по поводу тестеров, в предстоящей поставке тестеров не будет, поэтому работаем только с теми, с теми тестерами, которые вот на казанском складе мы самостоятельно делаем. Вот, поэтому мы их и делаем, собственно говоря. Вот, Следующие поставки, то есть вроде как нет информации о том, что будут пробники на эти ароматы. И что касается шкатулки... Я так понимаю, что, во-первых, у нас, кстати говоря, к разговору о шкатулке, то есть опять тот же самый стартовый пакет, да, вот. У нас заявлено, что в шкатулке, то есть ее наполнение от 37 ароматов. То есть пока в шкатулке есть 37 ароматов, скорее всего, туда добавлять чего-то не могут. Но... Если говорить про комплектацию шкатулки, ее комплектует тоже центральный склад. То есть это не в России происходит. Соответственно, если на центральном складе нет пробников этих новых ароматов, то ждать появления их в шкатулке тоже пока не стоит. Все принято. Такие взаимосвязанные вещи. Взаимосвязные вещи. Ага, спасибо, Наталья. А, да. Гульнас, а новые когда будут ароматы? Может быть, я а... что-то пропустила со своими отпусками? Новые. Какие именно на это, Елен? Что имеешь в виду? Нет, ну было заявлено же, что вот 201, 203 и дальше продолжение. Mm -hmm. Да, да, да, да, да. 202, 204 еще мы ждем. Да. Вот. Как только будет информация по поступлению в октябре, то есть можно будет на этот вопрос ответить. То есть я пока не знаю, будут ли они в октябрьском приходе. Пока не знаю. Информация Спасибо. будет ближе к делу. Спасибо. А нас, я хотел спросить за декоративную вот эту коллекцию, всю нашу, там, где карандаши, помады и так далее. Она mm -hmm. у нас все-таки исчерпание, что ли, продается, да? То есть вот подъедаем mm -hmm. и все. Возможно. Не, не готова опять ответить на этот вопрос. Этот вопрос тоже туда, скажем так, задам. Угу. Задам вопрос по поводу тогда тестера кремов для ног и по поводу декоративной косметики, то есть по ситуации. То есть что там, до исчерпания или не до исчерпания? Уточню. Ну хорошо. Угу. Так. Все, да, вопросы исчерпали. Угу. Хорошо. Тогда давайте приступим к нашей основной теме. Сегодня наша задача разобраться досконально в вариантах регистрации в компании. И скажите, пожалуйста, кто из вас считает, что ну, отлично, хорошо ориентируется в этом вопросе. То есть у вас то есть для вас эта тема проработана? Mm. Елена сразу мотает головой. Так, ну как-то более-менее я знакомая, как я считаю, с этим вопросом, поскольку я сейчас с uh -huh. лайк перешла на него для того, чтобы изучить всю вот эту вот ситуацию с этой выгоду этого пакета, поэтому думаю, что uh -huh. она готова да. к чему то новому услышать. Так, хорошо, спасибо, Наталья. Дмитрий, ты как? В этом вопросе. Меня, ну как, общее понятие у меня от старых остались видео и больше ничего. Больше ничего. Хорошо, тогда давайте, знаете, как поступим. Я предлагаю начать вот с чего. Представьте, что у вас новичок, кандидат, и вам нужно рассказать о вариантах регистрации. Кто готов сейчас это сделать? Ну представьте, что я новичок. Я вот ä, говорю, да, я хочу зарегистрироваться, и вам нужно рассказать про те варианты, которые есть. Можно же с ошибками рассказывать, да? Конечно! Ну, давай я расскажу. Давай, Значит, у нас два варианта регистрации в компании. Один вариант у нас классик, где скидка 35% предоставляется от цены каталога. Вот, значит, контракт у нас имеет год продолжительность на классик. Uh -huh. Вот, какие еще у нас бонусы здесь? В общем-то, есть возможность строить структуру, есть возможность работать через личный кабинет, есть реферальная ссылка, подключать своих партнеров, вот. Ну и все, что какие инструменты предоставляет личный кабинет, это как бы вот на этом э, контракте оно все э, присутствует. Uh -huh. вот, пакет да. пакет Lite отличает, в общем-то, у него что? Здесь регистрация, а, я еще не сказал, что пакет Classic у нас платная регистрация. Uh -huh. вот, стоит, ну, грубо, 3000 рублей. Вот, здесь выдается инструмент на, вот, при этой регистрации. Э, шкатулка с тестерными ароматами от э, 37 до 44 пробников. Вот. Ну, в общем-то, вот это вот такое основное. По, uh -huh. по контракту Light э, здесь регистрация бесплатная, в отличие от Classic. здесь не дается никаких инструментов бизнеса. Uh -huh. Однако, какие преимущества здесь? Здесь также при регистрации есть доступ к работе в личном кабинете. Uh -huh. вот, есть реферальная ссылка. Но здесь консультант приобретает продукцию, цена каталога или вот цена пакета Light. Она одинаковая. Uh -huh. вот. Также э, человек, консультант на пакетик Light может строить свой бизнес, э, угу. приглашать консультантов, э, развивать свою структуру, пользоваться личным кабинетом. Но у него э, полгода регистрация. Через полгода, если он не подтверждает закупки, э, контракт закрывается. Угу. Угу. Вот. Все, да? Да. Угу, спасибо, Дима. Так, кто готов поправить, дополнить или с нуля рассказать? Кто как еще рассказывает о в этих вариантах регистрации? Наталья, попробуешь? Да, во-первых, я хочу поправить, что скидка на пакете Classic не 35, а 30 процентов. И на пакете Light выгода в том, что при находясь на этом пакете можно получить скидку на до 30. До 35%. Это в зависимости yeah. от того, какая будет у вас, как работает будет команда. Uh -huh. 35%, да, 35 наличные закупки. Так, ну, хочу, да, давайте попробуем сказать, как я Давай. это рассказываю. Давай. Если мой кандидат заинтересован, допустим, да, вы, нас, вы заинтересовались, вас это uh -huh. предложение заинтересовало стать партнером Да, хочу зарегистрироваться, Наталья, да. Вы регистрироваться. Смотрите, я вам как раз хочу показать возможности, какие у вас есть при регистрации. Компания предлагает на выбор два варианта. Это пакет Lite и пакет Classic. Uh -huh. В обеих вариантах вы, оба варианта выгодные. Но для того, чтобы выбрать, смотрите, я расскажу сначала о пакете Lite. Это пакет, который вы регистрируете совершенно бесплатно. Проходя uh -huh. по реферальной ссылке, можно это сделать как на сайте, так и лично через наставника, то есть через меня. Здесь что у вас вы получаете в данном случае? Вы получаете, закупки делаете по, по полной стоимости, под стоимости каталога, но здесь uh -huh. вы получаете кэшбэк. То есть возвратно стоимость от вашей покупки 10% падает на ваш личный счет для дальнейших покупок. Uh -huh. То есть здесь, да, нет никаких инструментов для работы, то есть вы в основном ориентируетесь на сайте, вся информация есть конкретно там и через него вы также можете делать заказы. То есть, uh -huh. но я, конечно, рекомендую общаться, ну, как бы всю информацию узнавать у меня и задавать мне все вопросы. То есть это пакет лайт. Здесь также вы можете в течение месяца прийти, вы зашли, осмотрелись, вас все заинтересовало, вы захотели строить структуру, строить бизнес, то есть более серьезно. А, и получить инструменты, то вы можете перейти на пакет по сик. Здесь uh -huh. вы, значит, это в течение месяца, на следующий месяц вы уже получаете скидку 30% сразу при покупке любого продукта. И, конечно же, инструменты бизнеса – это шкатулка, это идет каталог, блоттеры для вашей работы. И, то есть, а, да, ну вот инструмент для работы – это и есть как бы главное отличие. Оба пакета находятся, да, в течение года активность ваших. и, и э, э, то есть, да, но и в, в обеих случаях вы можете таким же образом также подстроить свою команду, здесь нет разницы, это пакет у вас лайк, либо пакет Classic. также приглашать людей и э, предлагать им, да, вот регистрацию, либо через реферальную ссылку, либо конкретно, ну, нет, все, уже Google форма у нас уже обрана. Да. Вот. Ну, так, также можете строить структуру, независимо от какой пакет у вас есть. Угу. Ну, примерно так. Угу. Угу. Так, вы, на... угу. Так, вы сейчас услышали, да? Какой вас заинтересовал да. пакет? Оба интересные. А можно Я подумать? Согласна. Ну, для того, чтобы, конечно, можно подумать, но я бы вам все-таки рекомендовала подумать активно, пройти по ссылке, которую я вам сейчас могу дать, на ваш WhatsApp скинуть, да, пройдите mm -hmm. по ссылке, посмотрите, и когда появятся вопросы, вы мне их зададите. Согласны? Mm -hmm. Да, нормально. Ну хорошо, ваш телефон? Хорошо, все отлично, спасибо. WhatsApp, мне, пожалуйста, скажи. А WhatsApp, WhatsApp, ага, хорошо, да, все, скажу я вам свой WhatsApp. Три два три реферальную ссылку, и мы с вами. реферальную ссылку, ждите, свяжемся. Ну, давайте завтра. Завтра. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо, спасибо, Наталья. Спасибо. Есть у кого какие-то комментарии? А, да, Дим. Я хочу сказать, что я, наверное, я сейчас упустил, да, и хочу уточнить. Я упустил момент, что кэшбэк угу, да. на контракте лайк, и длительность договора на лайке продлили до года, да? Да, да. Ну, все понятно. Вот эти угу. два момента я упустил, да. Угу, да. Да, да, да, да, да. Да, угу. сразу, как бы, сразу хочу сказать, что длительность контрактов у нас сейчас одинаковая, угу. и у Лайта, и у Classic. Отлично. На данный момент так. Угу. Угу. Хорошо. Так, Елена, есть опыт вообще рассказывания о пакетах или не возьметесь? Нет, ну почему? Я рассказываю. Я же подписала в этом месяце вот одного человечка на начале месяца. И у меня еще на подходе одна. Я, я зря не гуляю в отпусках. Я... Отлично. Я, я всем все рассказываю и всем все продаю. У меня, кстати, я вот отдыхала в Грузии сейчас, приехала вот 22-го. Вот. И у меня продажи там очень хорошие прошли. Что, wow. в, что в Крым я ездила с товаром, что в Грузию с товаром. Отлично, так что отлично, я, отлично. Я не зря, и есть еще претенденты, так что... Ну, рассказываю по мере того, что вот как Дима рассказывал, как Наташа. Ну, конечно, не так, как Наташа. У меня от зубов не отлетает, но я все-таки uh -huh. я все-таки рассказываю. Я В первую очередь я всегда говорю про кэшбэк, потому ну, что это люди... Лена. Лена, расскажи а мне, Давай, Что, вот Дима... давай Дима хочу, Терина... не расскажи, вот Дима... Я хочу мне расскажи. Да, да, да, Елен, рассказывай. Дима хочет зарегистрироваться, рассказывай. Ну, как будто я житель Абхазии. <чев> я не была в Абхазии, я была в Грузии. В Грузии, Значит, давай, вы... я грузин, давай. А ты знаешь, Дима, там люди, там мужичи, муж, мужчины не работают. Там, там вряд ли мужчин заинтересуешь. Вот. Но не важно, Я, заинтересов... Лен, Я заинтересовала св... своих же местных с Учелинского района. Поэтому... Угу. Вот. Очень хорошо. Ну, не так. так же, что у нас в компании есть два способа, два способа заработать деньги. Угу. Вот. Это нужно подписаться, у нас два пакета, один лайт, другой классик. Вот. Uh -huh. Пакет лайт, под, подписка, регистрация на него а, производится бесплатно. Но uh -huh. есть преимущество, это при, пер, при покупке. При первой покупке я вам присылаю, при регистрации я вам присылаю свой промокод по промокоду. Uh -huh. У вас идет при, при первой покупке идет 10% скидка. И еще uh -huh. к этому у вас идет кэшбэк 10%. Это очень uh -huh. выгодно. Вот. Uh -huh. Этот кэшбэк, эти 10% от вашей покупки, от вашей суммы э, покупки, вам на ваш личный счет возвращается к следующей покупке. Уже следующая покупка вам будет дешевле. Вот. Uh -huh. И так с каждой... Каждой последующей покупкой у вас кэшбэк этот не уходит. Также 10% кэшбэка. Вот. В общей сложности, в общей сложности, у вас может скидка выйти до 35-40%. <связывая> Но это так, как вы будете активно работать, активно покупать, привлекать к себе привлекать таких же, как, допустим, покупателей, потребителей, а или же команду свою создадите. Те, кто тоже захочет. Вот. А, а пакет Classic, он, подписка, регистрация на него, значит, стоит 3,5, по-моему, там. 3, 3 300, 3400. Я вот это точно сейчас не помню. А вот. Ну, 3,5, грубо 3,5. Но а туда, значит, входит шкатулка. С 44 ароматами, с пробниками ароматов входит каталог, входит, как Наташа говорила, блотеры. Вот, но это рабочий инструмент, который, значит, вам пригодится для работы с вашими клиентами. Угу. Но там, на пакете Classic, там идет, сразу идет скидка 30% на товар, угу. вот, еще, значит, при дальнейшей работе, при том, если вы захотите создать свою, значит, структуру, свою команду, то вам будет, значит, и бонус наставника, вот, бонус а -а -а. роста будет, так как, как будут работать ваши партнеры. Вот. Но а -а -а. это очень выгодно. Я сама на пакет классик, и вот уже много лет. И мне нравится, мне нравится. Ну, uh -huh. как-то так. Если вас заинтересовало, давайте мы с вами созвонимся, встретимся. Ссылку я вам, промокод я вам скину на ваш телефончик, на WhatsApp, на Viber, как вам будет удобно. Uh -huh. Вот так вот я рассказываю так. Uh -huh. Дим, какой Хорошо. вариант выбираешь? Я выберу классик. Правильно, или хорошо спасибо. <связать> да. угу. Можно уточнение у а? нас? Да. А, да, да, да, При регистрации на пакете Light при заказе, при первой покупке два раза что ли получается и кэшбэк и скидка? Нет. Вот. Угу. То есть э, идет просто кэшбэк, 10 процентов. Да. Не важно. Но, первый это заказ. Зависит, или зависит от инструмента, который вы используете для регистрации на пакет Lite. Если вы а. используете промокод, то угу. человек получает 10% скидку на свой первый заказ. Но угу. кэшбэк он на эту покупку уже не получает. Кэшбэк вот, он вот. начинает получать со второго заказа. Вот, вот, то вот, есть вот, у вот. него, а, То есть кэшбэк, вернее промокод, вот эта 10% скидка по промокоду заменяет кэшбэк фактически. То есть по большому счету человек ничего не теряет если он зарегистрируется по промокоду или по реферальной ссылке то есть в принципе он не теряет разница только в том что в случае с промокодом он 10 скидки получит сразу а в случае с реферальной ссылки у него начислится кэшбэк который он сможет использовать на следующую покупку угу. вот, вот это вот важный угу. момент я, я как бы не знаю как елена э, про это думала но по факту ну, шипка, значит, неправильно думала. Ничего страшного. Хорошо, что мы это так вот проговариваем. Да, мы же для этого как раз и собрались, для того, чтобы вот эти все какие-то тонкости, их все подсветить и поправить. И еще, Елена, скажите, пожалуйста, а как можно получить 40% скидки? Ну, это замануха. Но это неправда. Это неправда, да. Это неправда, да. Поэтому я вам не рекомендую давать какую-то недостоверную информацию для того, чтобы заманить, потому что на самом деле для человека 30-40% это не сильно принципиально. Но в случае, когда вы говорите, что скидка 30%, вы говорите правду. И он в дальнейшем будет получать 30% скидки. Если вы говорите про какие-то 40%, в дальнейшем он начинает Покупать продукцию, и у него возникает вопрос, а где 40% скидки? Что вы будете ему отвечать на этот вопрос? Он к вам придет и скажет, Лен, а где 40% скидки? Ну, 40% эти, Гульнас, они же складываются, как вот мы разбирали, когда маркетинг-план, они mm -hmm. же складываются вот из всех этих бонусов, и выходит, ну, что понятно. на пакете лайк, Light... Оно дешевле, а -а -а. в смысле больше, больше скидка получается, если да. человек если, если больше работает. Да, да смотрите, да. если сравнивать, то на пакете Light максимальную скидку, которую может получить человек, это 34%. Вот Наталья была а -а -а. очень близка, да, 35, но, но на самом деле, если переводить вот прямо вот точно-точно, то получается максимально 34%, учитывая кэшбэк и бонус покупок. То есть максимально там может получиться 34%. Скажите, вы помните, mm -hmm. а, какие условия для того, чтобы получить эти 34%? Забыли уже. Уже забылось. Уже, уже а, забылось. Ну, мы, мы не на пакете Light и у меня нет консультантов на пакете Light, поэтому не отслеживаемого. его. Mm -hmm. Поэтому оно и просто, mm -hmm. ну, голова не держит ненужную информацию. Uh -huh, uh -huh. Там нужно, по-моему, 20 uh -huh. человек с 20 баллами личного оборота, как минимум, да? На первой линии. Uh -huh. uh -huh. 20 человек с 20 баллами личного оборота. Хорошо. Ну, вариант. Нет, нет, подождите. Просто я вот сравнивала то, что оно точно получается больше 30% людей. На, на пакете light, но сколько да. точно не высчитываю. 34. Меня, по 34 по, по максимуму можно получить, поэтому uh, видео, которое я записывала, там как раз было написано, то есть как получить выгоду до 34%. И это максимальная uh, выгода, которую можно получить... Кто говорит? А, Людмила, давай. Смотрите, давай, как это... вот, ну вот если, допустим, человек, ну как бы там ну продавец вот торгует. Вот, поэтому в первой линии его или на его номер или на чей-то надо 90 баллов делать. И 15 баллов э, своих. Ну это чуть-чуть, может быть, это там ошибаюсь на несколько баллов. Э, и вот тогда он получит максимальную скидку, если в первой линии у него люди сделают на 90 баллов. Очень близко к истине. Но я, я посчитала это для одного человека, чтобы выгодно было. А так, uh -huh. по-моему, достаточно ему одному ему, ой, ему и вместе с, с ними со всеми сделать 90 баллов. Я да, посчитала, поставь, если например. один человек покупает, то ему лучше сделать вот что под ним и 15 баллов он. А, я еще посчитала это для того, чтобы получить э, э, бонус роста. Вот. Uh -huh, uh -huh, и тогда он uh -huh. получает максимально все по uh -huh. максимуму. Не бонус рост, наверное, этот а, бонус наставника ты имела в виду? И, нет, и 105% сто пять процентов это уже и бонус роста а, он 105. тут получает. все, я поняла, да, да, ты считала на сто пять баллов. Ага, все понятно. Да, что пятнадцать баллов да. он и девяносто э, в первой линии. Ну да, не значит, первый, там можно его второй, и во второй, но выгодно, чтобы вот в начале первой линии. <ган> <ган> а, значит, смотрите, по поводу бонуса наставника. Мы к этому вопросу еще вернемся, когда мы будем говорить про не бонус наставника, а бонус, а... бонус покупок, да? То есть про бонус <ган> покупок да, да, мы да, еще да. с вами отдельно поговорим. Но для того, чтобы у вас сейчас в голове осталась правильная информация, бонус, максимальный бонус покупок можно получить в том случае, если у вас либо личный оборот 90 баллов, либо оборот ваш личный плюс вашей первой линии. В этом случае вы получаете максимальный бонус покупок. И если его перевести то есть в проценты от суммы закупок, то это как раз и будет бонус покупок будет 24%. 10% кэшбэк и 24% бонуса покупок. На самом деле бонус покупок считается от баллов, там процентовка другая, об этом мы будем говорить, когда будем говорить про бонус покупок, но если перевести для, для простоты понимания, то 24% процента бонуса покупок мы получаем, если у нас есть 90 баллов и или совокупно оборот с первой линии 90 баллов. Но во время регистрации вы всю эту информацию вряд ли будете давать, эта информация вам пригодится, скорее всего, в дальнейшем. Я вам сейчас вкратце расскажу, как я рассказываю про варианты регистрации, и потом мы с вами разберем нюансы, касающиеся именно вариантов регистрации, которые мы не рассказываем новичку, потому что нет смысла завалить на него все эти тонкости, но которые вам нужно знать. Итак, Дмитрий, у нас в компании есть два варианта регистрации. Я вам сейчас вкратце про оба расскажу, и вы сможете выбрать тот вариант, который вам больше подойдет. Хорошо? Хорошо. Угу. Итак, первый вариант регистрации – это бесплатная регистрация. Вы просто регистрируетесь на официальном сайте компании. Если человек регистрируется где-то на складе, то это вы эту формулировку меняете. Но поскольку в основном я регистрирую через сайт, то есть я сразу говорю. Вы просто регистрируетесь на официальном сайте компании. Ссылочку я вам дам. И дальше делайте покупки, как в обычном интернет-магазине. Скидки в этом варианте как таковой нет, но вы покупаете по цене каталога. Но в случае регистрации вам начисляется кэшбэк 10% на все ваши заказы, и еще может начисляться бонус покупок. Он зависит от суммы заказов ваших в течение месяца и может составлять от 15% до 24%. То есть максимально на этом варианте у вас выгода может быть до 34% от суммы заказов. Это первый вариант. Второй вариант – это регистрация с покупкой шкатулки с пробниками ароматов. В шкатулку на сегодняшний день входит порядка 40 пробников ароматов, там и женские, и мужские ароматы. При регистрации шкатулка стоит 3105 рублей. Если вам интересно, могу отправить или показать, если мы жива, встречаемся, живем, я показываю шкатулку. Если нет, то значит я отправляю просто видео со шкатулкой. И вот после покупки шкатулки у вас будет 30% скидка на все последующие заказы. Скидка фиксированная, она не зависит ни от суммы заказов, ни от периодичности. Если вы хотя бы раз в год что-то покупаете, то у вас эта скидка все время продляется. Каких-то обязательных закупок, каких-то жестких ежемесячных этих вот объемов у нас нет. Ни в первом, ни во втором варианте. А во всем остальном условия и первого, и второго варианта одинаковые. Вы можете участвовать во всех актах и спец... спецпредложениях, которые компания проводит, и на первом, и на втором варианте. И на первом, и втором варианте есть реферальная ссылка и инструменты для создания своей личной группы. Какой вариант вам больше подходит? Мне больше подходит с инструментами. Инструменты есть и там, и там. Нет, где есть тест на шкатулка. А, где шкатулка есть. Хорошо, все отлично. У вас есть WhatsApp, Weber, какие-то мессенджеры? Да, конечно. Есть, отлично. Тогда я вам на WhatsApp отправлю ссылку на регистрацию и всю необходимую информацию. Ну и дальше я там обговариваю еще нюансы, которые касаются регистрации непосредственно на сайте. О mm -hmm. них тоже я сегодня с вами проговорю, чтобы вы тоже об этом знали. То есть все, вот то есть это мой скрипт рассказа о вариантах регистрации. Какой-то больше информации в момент рассказа о пакетах я не даю, то есть каких-то деталей не разворачиваю. Я даю информацию, которая необходима для принятия решения на данном этапе. А дальше уже мы все это разбираем. Значит, что здесь важно, какую информацию еще важно дать, и то есть можно поэтапно об этом уже потом доводить эту информацию, можно сразу. Ну, во-первых, если у меня регистрируется человек на лайк, да, то ему я сразу даю информацию по поводу того, как вообще получать бонус покупок. То есть чтобы это его мотивирует на то, чтобы покупать больше 20 баллов, делать заказ больше, чем на 20 баллов. То есть я ему э, или отправляю, или рассказываю о том, что э, для того, чтобы получить максимальную выгоду, чтобы получить бонус покупок, у вас должно быть э, в течение месяца 20 баллов и больше. Что такое 20 баллов? Один флакон 50 мл у нас 7,04, соответственно, для сравнения, да, и вот три флакона по 50 мл – это как раз больше 20 баллов. И в этом случае вы получаете 15% от суммы вашей покупки. То есть совокупно будет 25%. То есть вот эту информацию даю. Дальше даю информацию о том, что кэшбэк действует всего полгода. И это так. Кэшбэк действует полгода. То есть вот на пакете Live есть такие... Нюансы, которые важно знать. С одной стороны, казалось бы, пакет классик, он более такой, то есть он сразу дает скидку, дает рабочий инструмент, но на пакете Light много таких вот инструментов, которые позволяют нам выстраивать работу и мотивировать человека либо на личной покупке, либо на покупке, то есть приглашение других людей для того, чтобы были групповые покупки. И срок действия кэшбэка – это один из таких инструментов. То есть через полгода кэшбэк сгорает. Дальше пишу, что бонус покупок действует в течение года. Хотя у нас это нигде не оговаривается, да, но логично предположить, что если у тебя сгорает контракт, то у тебя сгорает и все, остальные, и все бонусы, которые были у тебя на контракте. Соответственно, срок действия бонуса покупок один год. Это вот тоже информация, которую вам тоже ну, имеет смысл знать, да. Вот. <клёх> то есть это то, что можно сразу рассказать. Какие еще есть нюансы по поводу пакета Light и пакета Classic? Ну, сейчас, наверное, больше для тех, кто не сталкивался и не работает активно с пакетами. То есть основные отличия пакета Light и пакета Classic. Первое отличие заключается в том, что и, ну, оно достаточно такое. Важное, да, что на пакете Light человек делает покупки по цене каталога. Да, на пакете Classic человек сразу покупает продукцию с 30% скидкой. На пакете Light у нас начисляются кэшбэк и бонус покупок. И максимальную выгоду, которую мы можем получить на этом пакете, 34% от суммы заказа. На пакете Classic нет бонуса покупок и нет кэшбэка. На пакете Classic есть 30% скидка, которая это все заменяет. Срок действия контрактов на сегодняшний, на сегодняшний день одинаковые, то есть и пакет LIFE, и пакет Classic действуют в течение года. То есть это уже не отличие, это просто характеристика обоих этих пакетов. На пакете Light человек это бесплатная регистрация, то есть ему не нужно ничего платить, он может прямо сразу зарегистрироваться. На пакете Classic нужно заплатить 3105 за стартовый пакет. После этого у него будет скидка и после этого у него, ну, то есть происходит регистрация. То есть Light бесплатная регистрация, пакет Classic это покупка шкатулки по большому счету. Вот, то есть вот это вот основные отличия этих двух пакетов. Теперь за два года моей работы с пакетом Light и с пакет Classy, то есть какие произошли вообще изменения в моем отношении к этим пакетам? Изначально, вообще, когда мы создавали и запускали пакет Light, мы хотели его использовать в качестве инструмента, то бизнес-инструмента, то есть регистрироваться люди, то есть мы хотели, чтобы на этот пакет регистрировались люди, которые хотят строить бизнес, но на сегодняшний день не готовы, не могут вложить деньги, да, то есть поэтому это бесплатная регистрация. За два года работы с, этими, с этим пакетом я поняла, что если человек настроен работать, если он хочет зарабатывать, то он регистрируется на пакет Classic, потому что ему нужна шкатулка. Вот, это как бы вот просто ну, жизнь показала. И поэтому пакет Light остался больше для клиентов. Он остался для клиентов. И поэтому пакет Light я сейчас больше позиционирую именно как клиентский вариант регистрации. И он подходит в том случае, если вы, например, у вас есть люди, которые хотят покупать продукт, но не в другом городе и вы не хотите тратить время, деньги на то, чтобы отправлять посылки, и есть, все это отправлять, вы можете всю эту работу отдать в компанию. То есть вы человеку даете либо промокод, либо реферальную ссылку. Про инструменты регистрации мы с вами тоже отдельно еще раз проговорим, потому что то есть, с ними тоже можно по-разному работать, да, то есть кому-то давать промокод, кому-то давать реферальную ссылку, я расскажу, как бы, по какому принципу я вообще даю либо промокод, либо, либо реферальную ссылку, если даже человек регистрируется на лайк. я использую разные инструменты. Сейчас научилась работать с промокодом. Если кто помнит, в самом начале я всем говорила, что я не люблю промокод, потому что это, он не срабатывает, да? то есть там есть свои нюансы. Я, в принципе, сейчас использую достаточно активно промокод. Я просто откорректировала скрипты, которые которые я отправляю вместе с фармакодом, и сейчас все нормально работает. Вот, то есть просто не хватало, не хватало немножко дополнительной информации. Но это мы вынесем в нашу встречу по инструментам. Вот, возвращаясь к пакетам, то есть пакет Light больше клиентский. И если клиенты в другом городе, если вы, или, например, даже в вашем городе, но ну, где-то далеко, или человек хочет покупать самостоятельно и так далее, и так далее. Вот. Или, например, это очень хорошо подходит, если вы активно строите партнерскую сеть, вы в это вкладываете много времени и сил, вам некогда просто активно заниматься а, своими клиентами именно с точки зрения товарного обслуживания, потому что даже если вы регистрируете людей через реферальную ссылку на лайк да, своих клиентов, да, у вас клиенты появляются зарегистрированные, это не значит, что с ними не надо работать. То есть вы все равно с ними работаете как с клиентами. Единственное, из вашей работы уходит товарное обслуживание. Это раз. И второй, на мой взгляд, плюс, это то, что компания включается в работу с вашим клиентом. То есть не только вы работаете с этим клиентом, но еще и компания работает с клиентом. Каким образом? Компания делает регулярные рассылки. А если человек на сайте, у него есть какие-то вопросы, он задает вопросы в техподдержку на сайте, все это отрабатывает, не вовлекая вас. То есть это тоже плюс, это вас освобождает по времени, скажем так. Вот, и в дальнейшем, как бы, поскольку мы сейчас работаем в проекте, который отрабатывает работу именно с лайтами, да, то есть у нас корпоративный есть проект, небольшая группа, я хочу сказать, что участие компании в работе с лайтами будет увеличиваться с вашими клиентами, с нашими клиентами. То есть компания будет больше вовлекаться в этот процесс. И поэтому, если, например, у меня, я активно работаю с партнерами и, я не хочу много времени тратить на работу с клиентами, я клиентов отдаю, условно говоря, в компанию, чтобы компания с ними работала. Меня это очень даже устраивает. Вот. Ну, в какой-то части, чтобы она работала, чтобы мы вместе в четыре руки, что называется, работали. Вот, поэтому клиентов можно регистрировать на пакет Lite для того, чтобы они самостоятельно обслуживались. То есть вот пакет Light клиентский получился, пакет Classic получился партнерский. Вот как бы сложилась вот такая практика. А теперь, какие еще есть нюансы? <клых> есть нюансы, связанные с регистрацией людей на сайте. То есть если вы регистрируете людей непосредственно в агентстве, например, да, то это не коснется, это, это, не, это вас не коснется. Да? Но когда вы регистрируете человека по реферальной ссылке или по промокоду, да, то ну, возникают нюансы. С промокодом понятно. Промокод мы с вами используем только для регистрации на пакет Live. То есть через промокод на пакет Classic зарегистрироваться нельзя. Промокод у нас с вами инструмент только для регистрации на Live. Реферальная ссылка может зарегистрировать человека на пакет Live и на пакет Classic. И вот здесь есть нюансы. Я почему сейчас об этом говорю, потому что Наталья сразу предлагает ссылку. Да, для того, чтобы человек зарегистрировался на сайте и посмотрел. А, я так не делаю. И сейчас объясню, почему. Я даю ссылку только, когда человек принял решение, на какой вариант он хочет зарегистрироваться. С чем это связано? Дело в том, что если человек заполнил свои данные на сайте, а это делается в первую очередь, следующим шагом он попадает на страницу выбора пакетов. Да, там все подробно сейчас расписано, все под, как бы можно все прочитать, ознакомиться с вариантами, но там есть временное ограничение. Если человек в течение трех дней не примет решение по поводу выбора того или иного пакета, он автоматически будет зарегистрирован на бесплатный вариант, то есть он автоматически становится лайтом. Да, вы абсолютно правы, можно перейти с пакета на пакет. Можно поменять Light на Classic, можно поменять Classic на Light, но там есть свои ограничения. Сейчас про это тоже проговорим. То есть, получается, человек сразу регистрируется на пакет Light. И, а, а если он через 4, через 5 дней, через неделю, через месяц захочет зарегистрироваться на а, пакет Classic, ему это нужно сделать через личный кабинет. Ему нужно поменять тариф. И именно отсюда родилось вот это небольшое видео о том, как поменять тарифный план. Оно у нас вот в командном чате висит в числе последних, да? Да, Но да, что он теряет? Да. Во-первых, скидка, если, например, он переходит с лайта на классик, то скидка на продукцию начнет действовать не сразу после покупки шкатулки, как это происходит при непосредственной регистрации, а только с первого числа следующего месяца. То есть, скорее всего, человек будет ждать начала следующего месяца для того, чтобы что-то купить из продукции. А он, может быть, хотел сразу. Но у, у человека, который регистрируется на пакет Classic, он не просто так это делает. Если бы он хотел покупать по цене каталога, и он был готов покупать по цене каталога, он бы зарегистрировался на пакет Lite осознанно. Но это говорит о том, что он хочет покупать со скидкой. И поэтому он будет ждать начала следующего месяца, чтобы сделать покупку. Это первый минус. Второй минус заключается в том, что если человек сразу регистрируется на пакет Classic, не через пакет Light, да, то у него есть очень выгодные условия для заказа продукции. Если человек купил шкатулку и в течение трех дней оформил заказ на сайте, то ему это все приходит в одной посылке, и во, второй, во втором заказе стоимость доставки равна 1 рублю. Ему не нужно платить дважды за доставку. Еще раз. Посмотри, Если человек э, зарегистрировался на пакет классик uh -huh. и следом в течение трех дней оформил заказ на продукцию уже со скидкой, uh -huh. Uh -huh. то ему все это приходит одной посылкой, шкатулка плюс заказ, и во втором заказе, там где продукция, стоимость доставки равна одному рублю, ему не нужно дважды платить за доставку. В случае перехода слайда на классик такого нет. То есть вы сначала оформляете шкатулку, туда включается стоимость доставки. Если вы хотите что-то заказать из продукции, вы формируете второй заказ, и во втором заказе будет полная стоимость доставки. Понятно, да? А первая, стоимость, а первая стоимость доставки, она все равно будет? Будет, все равно будет, да. То есть в первом случае это а, одна стоимость, ну, условно говоря, вот он 250 рублей должен заплатить за заставку шкатулки. А -а -а. Если он сразу регистрируется на классик, во втором заказе у него будет стоимость доставки 1 рубль. Если он переходит с лайта на классик, у него будет и в заказе шкатулки э, 250 рублей, и еще доставка в, в накладной с продукцией. А, все понятно. Понятно, да? Да, да. И поэтому я не даю человеку зарегистрироваться, я его сразу предупреждаю, я говорю, при регистрации на пакет классик есть пару нюансов, я вам должна об этом рассказать. Я ему рассказываю про вот эти три дня, о том, что он переведется на бесплатный лайк, и там есть свои, как бы, в этом переводе есть недостатки. Не в пакете, а вот в этом переводе, если он хочет на классик. И о том, что можно вот сделать заказ с доставкой за 1 рубль второго заказа. И поэтому даю ссылку только тогда, когда человек принимает решение. До принятия решения я с ним на связи и то есть отвечаю на все вопросы, отправляю в письменном каком-то варианте информацию про эти варианты, чтобы у него было что-то прочитать. Вот. И после этого уже даю ссылку и э, даю информацию о том, с чем он столкнется, когда он перейдет по этой ссылке. Обязательно рассказывай. То есть если кто-то думает, что я где-нибудь повешу реферальную ссылку, она будет там висеть и всех рекрутировать, все будут регистрироваться. Но Многие люди стопорятся на этапе выбора пакетов. С, с одной стороны, у вас в разделе «Пригласи друзей» такие люди сразу будут появляться. То есть если вы как бы вывесили свою ссылку, раньше этого не было, сейчас есть, поэтому, в принципе, это можно, да? то есть вы где-то повесили свою реферальную ссылку. Если человек прошел по ней, оставил свои данные, но не выбрал, не выбрал пакет, эта информация появляется в разделе «Пригласи друзей». То есть и там стоит статус «Запрос отправлен». Это говорит о том, что вам нужно с этим человеком связаться, и помочь ему выбрать пакет, скорее всего, или ответить на какие-то вопросы. Ну, то есть с ним нужно наладить контакт. Понятно, да? Для того, чтобы понять вообще, какие намерения у этого человека, и помочь ему сделать следующий шаг. Вот. То есть вот такие вот нюансы есть при регистрации на сайте, поэтому именно поэтому я не даю сразу ссылку. Вот, какие еще есть нюансы, которые важно знать? Но это больше относится к инструментам, но я сейчас тоже об этом хочу проговорить, потому что это тоже происходит на этапе, на этапе вот этого вот рассказа о пакетах, и это связано с промокодом. Значит, что у нас, какой нюанс есть с промокодом? Ну, вы понимаете, да, что зарегистрироваться через промокод можно только через сайт, то есть других вариантов нет. Причем можно выбрать либо доставку, либо можно выбрать самовывоз из агентства. Но в любом случае, 10-процентную скидку на первый заказ можно получить только при оформлении через сайт. Есть такой нюанс, что вы, получается, заходите на сайт. Ну, человеку вы дали ссылку на сайт, он заходит, зашел в каталог, накидал в корзину. После этого он, а вернее, он ввел промокод, да, нажимает оформить заказ. После этого ему предлагается зарегистрироваться. Он вводит свои данные, регистрируется и по какой-то причине не оплачивает заказ. Причины могут быть разные. Так вот, вы должны человека предупредить о том, что скидка 10% действует в течение трех дней с момента регистрации. Вот как вот он оставил данные на сайте. Через три дня Скидка из этого, из, этого, из этого заказа будет убрана, то есть там будет полная стоимость товара. Ничего страшного, казалось бы, нет, потому что он в этом случае на этот заказ получит кэшбэк, да, ему начислится кэшбэк. То есть если брать в глобальном смысле, то он ничего не теряет, но скидки не будет уже. Поэтому, если он хочет получить 10% скидки, ему нужно оформить заказ в течение, оплатить заказ в течение трех дней. Ну, кэшбэк тогда он в любом случае получает, да? Если не, ну, да. Нет. да, да, да, кэшбэк он получает. И есть еще один нюанс. Если человек оформляет заказ с промокодом, с самовывозом из агентства, вот этого трехдневного ограничения нет. Понятно, о чем Сколько? я говорю? А? Только нюансов. Если он оформляет заказ и выбирает выбор, вывоз самого из агентства, допустим, да. в Казани, то этого да. ограничения в течение трех дней оплаты нет. Да, то есть он может в любое время выкупить свой заказ с 10% скидкой. Но опять же только в агентстве или тут на сайте? Нет, только в агентстве. Он выбрал самовывоз из агентства, все, его первый заказ я оформлен. И оплачивает, оплачивает он и непосредственно выводит. в агентстве. В агентстве оплачивает. Да, именно поэтому нет ограничений этого трудня. И Я а вам получили? рассказываю, а что получает заказ. Там же в агентстве, есть конечно. Он же выбрал самовывод из агентства. То есть он может оформить все через сайт. Затем да. выбрать агентство «Казань». Да. Потом а «Казань» увидела этот заказ. Да. И он, значит, ну как это мы делаем, оплачивает на, по нашему, да. этому, как, по нашей да. системе. И да. мы положили в общую посылку, да. э, нашу сборную и получили да. в корме. да, Да, да. Связка да. интересная. Вот, то есть такой вариант тоже есть. Как, как вы говорите, нюансов много, но я вам просто рассказываю все нюансы системы, которые есть. Чтобы вы знали, то есть это не информация для кандидатов, но это информация для вас, чтобы вы знали, в каком случае, как будет происходить. Как Дима говорит, ненужную информацию, конечно, мозг не сохраняет, но, возможно, когда вы с этим столкнетесь, если столкнетесь, у вас это в голове просто всплывет, что да, но там был который мы это... часто не пользуемся, она у нас да, не да да. да, да, да, да, это, я... это абсолютно логично, у меня точно так, у всех так. Угу. У всех так. Но поскольку я с этим достаточно активно работаю, то есть у меня это все вот уже до автоматизма просто дошло. Вот, то есть вот такие нюансы, такие моменты с вариантами регистрации. В принципе, как вы правильно сказали, оба варианта теоретически можно использовать и для бизнеса, и для потребления. Есть и те, и другие Категории, да, то есть и которые на классик просто для себя подписываются, есть, и есть, кто на лайт подписывается с точки зрения именно работы, да, вот, но вариантов подписки на бизнес на лайт у меня крайне мало, в итоге они все равно потом переходят на классик, потому что шкатулка нужна, вот, и вот этот момент тоже хочу еще раз зафиксировать, с пакета на пакет можно переходить. То есть это не значит, что человек при регистрации выбрал какой-то один вариант, и все, это на всю жизнь. Нет. Он может переходить с пакета на пакет хоть каждый месяц. Другое дело, что при переходе с пакета на лайт на, на пакет классик покупается также шкатулка. Да? А при переходе с классик на лайт, ну, там бесплатно, там ничего не происходит. То есть ничего мы не платим. Но возможность перехода есть. И это тоже... Надо знать, потому что иногда встречаются люди, которые говорят, в принципе, я хочу на классик, но сейчас вот не готова. Я говорю, хорошо, давайте начнем слайда, а потом, как захотите, перейдем на классик. Нет, все можно, так можно. То есть, Гульнаса, так. я правильно понимаю, что если человек, как вы сказали сейчас, слайда захочет перейти на классики сделать это через склад казань агентство казань то здесь в принципе никаких проблем нет да вот что оплата двойная отправки посылки и все здесь проблем нет это только а, на сайте. да это только на сайте то есть если вы оформляете это через а, агентство то соответственно человек на агентство вы даете всю информацию на агентство а, вернее, данные там у него уже есть, да? То есть он покупает шкатулку сразу делает заказ. Да, то есть двойной стоимости по доставке не возникает при покупке, при оформлении непосредственно на агентстве. Но все равно скидка только с первого числа. Да, да, то есть в программе, в базе данных информация, то есть программа дает возможность пробивать со скидкой только с первого числа следующего месяца. Да, совершенно верно. То есть вот это условие остается. Гульнаса, ты не говоришь, что у тебя на классик регистрируется, о том, чтобы для того, чтобы получать бонус, нужно обязательно закупку делать на 15 баллов? На этапе регистрации не говорю, потому не что, говорит. да, потому что, почему не говорю об этом, потому что это условие, в принципе, не только для классик, но и для лайтов. А у лайтов тоже услов... такие, да? Да, Я абсолютно вот такое. да, да, да, Абсолютно, то есть условия. Поэтому говорю, что дальше условия все одинаковые. То, что я не проговорила, условия одинаковые. Если нужно получать бонус, значит нужно человеку выполнять 15 баллов личного оборота как минимум. У -у -у. Вот, но это уже это следующий шаг, это следующая порция информации, которая уже возникает в том случае, когда у человека появляется как минимум бонус да, наставника. Да. Просто да. вот смотри, вот в твоей презентации, когда ты мне проговаривала, да, у тебя да. такое прозвучало, что э, у нас мягкие достаточно условия, обязательные закупки у нас нету, не да. требуется. Да, да, вот. Объясняю, почему я это говорю. Это имеется в виду, что для получения скидки, для получения кэшбэка, бонусов, покупок никаких обязательных условий нет. Никаких ограничений нет. То есть скидка ваша будет сохраняться... Независимо от того, есть у вас обязательная закупка, нет обязательности, это на это не влияет, вот в этом контексте. Когда мы уже идем в бизнес, когда мы уже разговариваем непосредственно о бизнесе, вот там уже будем говорить о том, что для получения других видов бонуса mm -hmm. есть определенный обязательный ежемесячный закуп, да. Но на возможность покупать со скидкой это не влияет. Угу. Mm -hmm. Понятно, хороший ход. А ты можешь, Гульнация, а у тебя есть возможность какие-то нам скрины, ой, господи, скрипты, вот, которые ты говоришь, сделать ну или поделиться с нами? Скрипты, которые с промокодом ты имеешь в виду, да? Нет, не скрип, нет вот скрипт предложения, вот как то сейчас рассказывала мне, да, вот, когда ты, ты говоришь, у меня много скриптов таких, но вот конкретно вот эти такие сжатые вот эти... Но скрипт предложений, я вам проговорила. Да. Какие, проговорила. Еще, какие, какие скрипты еще нужны? Вот я про этот говорю, который ты проговорила. Он есть, он будет в записи этого видео. Вы а. можете пересматривать, сколько хотите. Можете yeah. его записать, поправить под себя. Почему не люблю давать скрипты? Потому mm -hmm. что вы все равно не будете говорить, так как говорю я. У вас mm -hmm. свой словарный запас. У вас есть свои слова, которые ваши, есть, которые не ваши вы не будете так говорить. И не, и не надо этого делать, это будет искусственно. У вас должно родиться свое. Но, возможно, на основе того, о чем мы сегодня говорили. Поэтому используйте запись нашей сегодняшней встречи, она будет. И создавайте свои скрипты предложений. Угу. а у меня вопрос все-таки, вот как, уточнить именно скрипт, который ты отправляешь с промокодом, там другой, хотя бы примерно о чем там говоришь сейчас скажу он короткий так. Сейчас. -код. так значит смотрите ну первое первое что в сообщении это ссылка на официальный сайт да Ссылка на официальный сайт. Если человек хочет купить какой-то конкретный продукт, я вставляю ссылку именно на этот продукт. Ну, то есть облегчаю задачу для человека. Дальше. Пишу, что промокод на 10%, на 10 скидку на первый заказ такой-то. Дальше идет промокод. Дальше. Три важных, вернее, два важных замечания. Первое. Промокод нужно ввести до заполнения анкеты с персональными данными. Иначе скидки не будет. Прямо вот так прописываю. Делаю на этом акцент. Потому что я просто изначально сталкивалась с тем, что люди не вводят промокод. Они его не находят, куда вести. Они забывают вести. А потом, когда уже данные заполнили свои, потом мне пишут, а как мне 10% скидки получить? А знаешь почему? А что? Потому что, например, когда вот я делаю заказ на Озоне да, по промокоду. Там всегда в конце заказа уже, когда картина да. заполнена, когда все да, запито, да. и это люди просто уже, знаешь, из опыта других интернет-магазинов. Да, да, согласна, на разных сайтах разные системы ведения промокодов, и поэтому, ну, кто-то не относится к этому серьезно, поэтому я это прописываю. Я это сразу прописываю, что нужно вводить до. Но, поймите, это сделано для нас, для консультантов, потому что если... То есть человек, важно с человека максимально быстро взять его данные, а если мы берем данные, компания должна закрепить его за вами. А промокод – это инструмент, который закрепляет человека за вами в случае покупки через промокод. И поэтому промокод вводится до введения данных, чтобы, чтобы система, чтобы техника, сайт могли вот эту связку сразу создать. Человек сразу фиксируется в вашей команде. Мы не можем взять, ввести промокод после того, как он заполнил свои данные. Иначе не, не возникает связка с вашим регистрационным номером. Дальше. Следующую, следующую фразу, которую я тоже как бы вписываю обязательно, пишу, что скидка действительно в течение трех дней с момента регистрации на сайте. Это по промокоду? Да, да. То есть Наталья попросила по промокоду. Вот я вам даю скрипт по и э, не всегда, но некоторым, если мы говорили про пакеты, про варианты регистрации, то есть я сразу пишу, что покупка по промокоду у вас зарегистрирует в базе данных компаний, и на все, на все следующие покупки у вас будут начисляться кэшбэки. То есть тем самым я его закрепляю за этим регистрационным номером, объясняю дальнейшую систему вознаграждений, что он регистрируется по бесплатному варианту, если я ему рассказывала про вариант. В регистрации я пишу, что регистрируют на пакет Live, и на следующий заказ вы получаете кэшбэки. Если я про это не рассказывала, то я пишу, что просто вас регистрируют в базе данных, и на следующий заказ вы получаете кэшбэки. То без, есть без, не вдаюсь какие-то детали. И смотрите, разговоры всегда складываются по-разному. То есть нет такого-то скрипта железного, да, который для всех абсолютно одинаковый. Такого да -да. нет. Есть, то есть разные ситуации, и всегда будут какие-то изменения в ваших скриптах, и это нормально. То есть не будьте каким-то, таким, знаете, роботом-балбанчиком, который всем одно, одно и то же рассказывает и всем дает одну и ту же информацию. Учитывайте человека, который сидит напротив вас или с которым вы разговариваете, и сходите из его контекста. И давайте ему информацию, исходя из того, что ему нужно. То есть здесь не получится составить какой-то скрипт, отключить мозги и дальше без мозгов работать. Ваши мозги очень-очень нужны. Хотя бы даже вот для того, чтобы, если вы понимаете, что что-то не получается, что на каком-то этапе что-то не срабатывает, вам нужно это все проанализировать, посмотреть, что вы еще можете докрутить. Что вы еще можете, что нужно добавить для того, чтобы это работало. Mm -hmm. И тогда э, пробуйте. Смотрела на выходных видео по поводу воронок, бизнес воронок, и, ну, как бы люди, которые с этим не связаны, которые что-то слышали про бизнес воронки, но с ними активно не работали, то есть они думают иногда, ну, то есть когда мы только начинаем с этим работать, думаем, что есть какая-то волшебная воронка, которую можно создать и которая будет работать бесконечно долго. Да? Mm -hmm. вот. и специалисты, которые с этим работают, они говорят, вот ко мне говорят иногда там, обращаются и спрашивают, посмотри мою воронку, будет она работать или нет. Он говорит, я не знаю, надо пробовать, надо пробовать, надо прогнать через эту воронку определенное количество людей, и тогда мы увидим, работает она или нет. Другого варианта понять, работает инструмент или нет, нету. Нужно с ним проработать. И когда и второй момент, о котором он говорит, воронка, созданная изначально, самый первый вариант воронки, как правило, не работает, как правило, не получается. И мы садимся и начинаем анализировать, на каком этапе что у нас не срабатывает, почему, где у нас какие слабые места. И мы начинаем вносить правки. Мы вносим правки и снова запускаем воронку, и снова через нее пропускаем энное количество людей и смотрим, как теперь работает. И вот так вот несколько таких итераций мы выходим на воронку, которая какое-то время работает и приносит тот результат, который нам надо. И со скриптами точно так же. Сначала скрипты э, работают плохо, ну, то есть мы что-то не то говорим. Потом мы анализируем, а что не так, а что можно поправить. Пробуем разные варианты. И какие-то варианты начинают срабатывать. И это, это нормальная работа. Если у вас что-то, вы что-то попробовали, у вас это не получилось. Например, не получилось работать с промокодом. Или не получается работать с реферальной ссылкой. То есть ко мне иногда обращаются люди, говорят, люди не могут зарегистрироваться по реферальной ссылке. Но у меня-то регистрируется. Значит, проблема не в реферальной ссылке. Проблема в том, как мы с ней работаем. Значит, нужно посмотреть, что я не так делаю, где мы недорабатываем, что у нас не получается. Вот, и это базовый принцип нашей работы. Есть инструмент, тестим, анализируем, правим, снова тестим, снова анализируем, правим и так далее. И тем самым выходим на поставленный для себя результат. Гульна, скажи, а когда при регистрации по промокоду э, на сайте, там говорится о том, что нужно вначале ввести промокод, прописано а, где -то? Там не написано, просто там есть окошко, которое трудно не заметить на самом деле, где написано а. «Введите промокод». А, вот ну, то есть перед... визуальная есть, да? Есть, конечно, а, ну. да, то есть, есть, то есть она достаточно яркая, она хорошо выглядит. Вы зайдите, сами посмотрите. Uh -huh. Не через свой личный кабинет, выйдите из личного кабинета, накидайте там одну позицию в корзину, положить и посмотрите, как оформлена панель. Там, uh -huh. ну, сложно не вести то есть, если у тебя есть промокод. Вот, uh -huh. другое дело, что люди полагают, что они потом это могут сделать. Именно поэтому я сейчас им говорю, потом вы не сможете этого сделать. Uh -huh. Вам нужно это сделать до но визуально там все очень хорошо оформлено, то есть э, все видно. Хорошо. Угу. Есть ли еще какие-то вопросы по вариантам регистрации? Отдельное спасибо. Просто, э, угу. Хочу как бы вот такое подтвердить, ну, свое заключение, что ну, для себя усвоил еще раз, что о, Рефе... Так, про... по промокоду можно только на лайт зарегистрироваться, да. а по реферальной ссылке есть выбор: либо лайт, либо классик. Да. Но в течение трех дней. А, в течение трех дней, если ты хочешь на классик. Да, да, если хочешь если... на классик. Classic... Да, три дня. дня. А если на лайт не имеет значения. Хоть сколько. Uh -huh. Потому что через три дня он автоматически все равно зарегистрируется на. На Light. И скидку ну, человек при регистрации на лайт не потеряет в любом случае, да, если вот он по промокоду. Вот, если да. он теряет промокод, то ему в любом случае встанет скидка по лайту. Кэшбэк ему встанет. Да. А, кэшбэк ему встанет. Да, да, угу. да, да, да. Он, система выстроена так, что он в принципе не теряет. Uh -huh, uh -huh. То есть это вопрос времени просто. Сразу получить эту скидку или позже получить кэшбэк? Uh -huh, uh -huh. Ну, позже это буквально вот, там, пока система это обработает, буквально день-два, да, и, по-моему, она встает, и кэшбэк? Кэшбэк встает после получения посылки. А, посылки. Да, посылки. кэшбэк зачисляется после получения посылки. Подтверждение получения заказа. Да, uh -huh. да, да, uh -huh. да. Да, спасибо, Дим, это тоже важный момент. Uh -huh. Так, есть ли еще какие-то вопросы? Исчерпали. Да? Если вдруг при просмотре записи, например, да, я сейчас обращаюсь к тем, кто, наверное, больше будет смотреть записи, и тем, кто у нас молча нас слушает. Если у вас будут возникать вопросы, пишите вопросы, непосредственно под записью. То есть запись выложу, и в комментариях под записью можно будет задавать вопросы, буду на них отвечать. Вот. Отдельное спасибо тем, кто сегодня с видео работает, потому что так работать приятнее и интереснее, когда ты видишь друг друга, да? угу. Сложно работать, когда ты не видишь, с кем ты разговариваешь. Вот. И второй момент, о котором я хочу еще напомнить, в заключении нашей встречи, у нас как раз сейчас идет промо, ну, практически на регистрацию новых людей. Используйте ваши новички, которые сделают первую покупку, могут поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Не упускайте эту возможность. Особенно, вот Елена говорила: у меня там есть на регистрацию кандидаты. Да? 29 число последний день, когда ваш новичок должен сделать покупку, чтобы принять участие в розыгрыше. Вот, используйте. У Вопрос, новичок обязан присутствовать на розыгрыше, или это без его Нет. присутствия произойдет? Без его присутствия будет розыгрыш. Хорошо. Понятно. Не обязан. Угу. Ну, вот. Лично. Ну что, так? Да, ну. Будут еще другие промы, я надеюсь. Ну, вот сейчас работаем над этим. Ну что, друзья, давайте тогда будем завершать нашу встречу. Всем огромное спасибо. По традиции прошу написать ваши отзывы, ваши впечатления, выводы какие-то, то, что для вас было сегодня важно в нашем командном чате. Вот, Спасибо. и до скорых встреч, да, на следующих встречах будем продолжать, будем говорить уже про инструменты, которые у нас есть для регистрации наших новых людей, и дальше уже по всем бонусам, которые у нас есть в компании, тоже подробно разберем, вот, поэтому если передачи говорю, встреча была для вас полезна, пишите, пишите в командную чате. Все, хорошо. Всем хорошей недели, всем активного завершения месяца и до скорых встреч. Всем пока. Пока-пока. Всем до пока. встречи.